Сегодня у нас в гостях Петр Владимирович Афанасенко, министр МВД СССР. Мы его пригласили для того, чтобы он ответил нам на насущные вопросы. Сначала введу вас в курс дела. Ни для кого не секрет, что Российская Федерация как субъект сформирована за рамками правового поля, что подтверждается следующими фактами. Что от имени СССР ни население, ни территорию, ни активы, ни пассивы никто никогда добровольно Российской Федерации не передавал. Это признает сама Российская Федерация. Тогдашними руководителями СССР и союзных республик, в том числе РСФСР, в 1991-1993 годах незаконно были применены вооруженные силы для решения политических вопросов, что категорически запрещено Конституцией СССР и Конституциями союзных республик. Тем самым Российская Федерация вышла из правового поля, и попало в неправовое поле, где сейчас и находится по настоящее время. Такая ситуация не может продолжаться вечно. В связи с неизбежным переходом страны из внеправового поля в правовое, у всех граждан, как осознавших и подтвердивших свою принадлежность к гражданству СССР, так и тех, кто ошибочно считает себя гражданами Российской Федерации, возникают вопросы. Они связаны с последствиями этого перехода. Их будет несколько. Петр Владимирович, скажите, граждане СССР никогда законным правовым путем не выходили из советского гражданства. Они фактически находятся на оккупированной странами НАТО территории СССР, на которой действует Российская Федерация, маскирующаяся под государство, а на деле является эдакой своеобразной комендатурой стран НАТО. Есть ли у этих граждан возможность вернуться в правовое поле СССР? Желательно еще не нарушая общественного порядка в стране, да еще с минимальными политическими, моральными, имущественными проблемами. Как избежать при этом хаоса? Здравия всем. Вы задали мне уже несколько вопросов в одном. Но если говорить о как вернуться, то, соответственно, возвращаться нужно в восстановленные органы власти и управления, которые восстановлены. Я их вам назову. Это единая система государственных регистрационных палат СССР и главное управление кадров СССР. Эти два э, государственных органа позволяют гражданам СССР подать туда документы для, первой постановки на гражданский учет как гражданина СССР, и второе, э, подать документы на занятие вакантных должностей в Советском Союзе для исполнения своего служебного долга, ну, согласно своей квалификации, образованию и опыта работы. А что касается э, хаоса или нарушения общественного порядка в этот переходный период, чтобы не повторить события столетней давности, когда была революция, действительно был хаос, была кровь, и вот... В настоящий момент избежать этого можно лишь тем, что не нужно выходить на улицу, требовать что-то, доказывать что-то. Для этого нужно обратиться в указанные органы с документами и в спокойной обстановке деловой, познакомившись с условиями вот этого правового перехода, оформить свой учет, в этих организациях, и таким образом совершить вот этот вот правовой переход из внеправового поля Российской Федерации в правовое поле Союза СССР. Выражение переход или возврат из неправового поля РФ в правовое поле ССР требует некоторого пояснения. Мы разделим его на А и Б. А – это «Выход из одного последующего незаконного субъекта права» «Б» – это возврат в предыдущий законный субъект права. «Выход из одного незаконного субъекта права» к этому незаконному объекту, безусловно, относится Российской Федерации, у которой нет ни одного правового документа, который бы давал ей право на учет граждан СССР, не выходивших из своего гражданства, нет документа на э, получение территории от Советского Союза и его активов. К законным субъектам права, э, возврат, в который э, мы все время говорим, это прежде всего обновленный СССР со всеми образованными до него и вложенными в него субъектами права. К ним относятся СССР, Российская империя, Русское царство, Русь и далее вглубь веков. До самого первого субъекта права на всей территории обозначенной грамотой Александра Филипповича Македонского от 324 года до нашей эры. И документами, на которые есть ссылка в данной грамоте. Но ведь все граждане СССР особенно те, кто утверждают, что является гражданином Российской Федерации, нарушили действующие де Юры в правовом поле законодательства СССР. Является ли это для них фатальным и не подлежащим амнистии преступлением? И как им в таком случае следует поступить согласно праву? А если решать согласно праву, то следовательно, нужно следовать ему. Ведь правые вопросы не решаются на улице, они решаются в тиши кабинетов, где можно изучить этот вопрос, если что-то непонятное, проконсультироваться со специалистами. Право, оно предполагает мирный переход. Никогда право не предусматривало такое понятие, как кто сильнее, тот и прав. Соответственно, Могу только повторить, что правовым способом разрешить переход граждан из вне правового правовой осуществляется документарно, То есть сдачей документов, их проверкой, их учетом и выдачей соответствующего документа, подтверждающего принадлежность гражданина вот, такого-то гражданству Союза СССР. Вот это и есть правовой переход. Следующий правовой э, переход, который закрепляет гражданина в государстве это официальное оформление его на должность в аппарате СССР. По законам войны и военного времени на эту должность обязаны встать все военнослужащие, которые обладают специальностью, здоровьем и находятся под военной присягой. А давайте уточним по всем категориям населения. К примеру, Граждане СССР, которые сейчас находятся на службе в Российской Федерации, в ее нелегитимных органах власти и управления. К примеру, судьи, прокуроры, следователи, военные, полицейские, приставы. Как им действовать в такой переходный период? И что с ними будет после того, как на всей территории восстановятся действия Конституции? Ведь реально они насовершали много таких нехороших действий. Да, действительно, группа риска, которая попадает вот в данный, в данном переходе и под большей ответственностью перед законами ССР, это лица, которые находятся на службе Российской Федерации. Но это не является фатальным. Человек, служав в Российской Федерации, осознавая, что он был введен в морок, в заблуждение, по каким-то другим причинам был вынужден поступить на службу в органы власти, управления Российской Федерации, в настоящий момент может прийти или обратиться в восстановленные органы СССР, же отделение Государственной регистрационной палаты, или обратиться в Главное управление кадров с заявлением, что он все осознал, он никогда не выходил из гражданства СССР и находился значит, временно вот на этой службе и готов исполнять законы СССР. В данном случае идет оформление этого гражданина СССР. И он даже может продолжить службу дальше в РФ, потому что и семью надо кормить и так далее. Но уже находясь на этой службе, он будет... Понимать, что он в будущем будет на другой должности уже в СССР. И он на службе в Российской Федерации уже будет с точки зрения Советского Союза как командированный. тут. Это главное условие для реабилитации вот этой категории людей. Прокуроры, судьи, значит, это полицейские, это люди, которые непосредственно относятся к силовым структурам, которые применяют к населению средства принуждения, и, само собой разумеется, что они совершили преступление, Гораздо больше, чем, нежели человек работает на заводе, там, на фабрике и так далее. Но, тем не менее, даже в этом случае, если до объявления, так скажем, дня или часа Ч, че человек обратится в органы, соответственно, он получит вот эти преференции для того, чтобы избежать вот этого морального урона, ущерба своего, и у него будут все условия чтобы реабилитироваться перед своей родиной СССР и дальше продолжать ей служить уже в новом качестве. Ну я, скажем так, я знаю такого одного человека, который вынужден просто по финансовым причинам служить в органах РФ. Но правда он действует хитрым образом. Он исполняет незаконные указания, но он исполняет их так, что эффекта они не дают. То есть он Реально служит своему народу, формально выполняя указания начальника, но изыскивая пути прекратить реальные преступления против наших граждан. В том числе он борется с торговлей наркотиками, не позволяет торговать. Да, он не может посадить этих людей, но он прекращает продажу, и они по финансовым причинам вынуждены уехать. Ну, к таким, я думаю, что претензий вообще не будет. А вот те люди, которые не захотят поступить на службу, вот что будет с ними, можете рассказать? Ну, это, так сказать, вторая часть вот этого перехода. Те люди, которые значит, встали на учет, обратились с заявлением, к ним, конечно же, претензий не будет. Но если э, служащие... Российской Федерации, они же граждане СССР, понимая, что все равно перемены неизбежны, возврат в правое поле обязательно будет, не выполняет своего гражданского долга и воинского долга, а он заключается встать на учет в единой системе государственных регистрационных палат как гражданин СССР и в Главное управление кадров, подать документы на должность. Соответственно, к ним могут быть применены меры за отказ возвратиться на родину, за отказ исполнять законы СССР, за отказ подчиниться Конституции СССР, за отказ выполнять свою воинскую присягу. В данной ситуации создаются условия для того, чтобы человек сам Добровольно решил это. Чтобы это не было, как раньше, под ружьем, загоняли людей из одной общественной формации. Например, как из Российской империи в СССР. Вот чтобы не было нарушения права в данном случае, а у нас должен быть правовой переход в правовое поле. Значит, слово «право» – это и право уважать э, волю человека. Если он не хочет возвращаться в СССР, значит, он останется в Российской Федерации. В Российской Федерации значит, будет выясняться вопрос, имеет ли он там гражданство Российской Федерации, законно ли он его там получил, что он там делал как гражданин СССР. То есть ему придется доказывать в любом случае органам компетентным как он попал в эту Российскую Федерацию, откуда он туда приехал или прибыл, значит, как он, какими документами он руководствовался, когда осуществлял вот этот вот переход и заявлял, что он гражданин Российской Федерации. И я сомневаюсь, что человек сможет доказать в суде, что он законно лишен гражданства СССР, <coughs> что он законным образом был признан гражданином Российской Федерации, что он законным образом действовал в пользу Российской Федерации, будучи гражданином СССР. И вот эти все вопросы рано или поздно не коснутся каждого человека. Поэтому э, быть гражданином СССР и пользоваться всеми присущими ему привилегиями, человек должен доказать это. А это делается с помощью его доброго э, волеизъявления подчиниться закону СССР. Если человек не подчиняется, значит, он выбрал для себя другую позицию. И, соответственно, и другие риски, которые ему придется испытать, когда, как вы правильно заметили, на всей территории будут установлены значит, законы СССР и Конституция СССР. Еще раз уточним, что никого принудительно не хотят Заставлять принимать какую-то сторону, то есть СССР или РФ, человек сам добровольно, каждый индивидуально делает свой выбор. Я правильно понял? Совершенно верно. Чтобы впоследствии, когда к человеку будут предъявлены какие-либо какие-либо претензии обвиня, он мог адекватно отнестись к этому, понимая, что он сам выбрал этот путь. Никто его туда э, насильно в СССР или из РФ значит, э, перетаскивать не будет. Решил быть в СССР, значит, ты должен сделать соответствующие шаги. Встать на учет, значит, подать документы в Главное управление кадров и встать на службу, как положено, по законам войны и военного времени. Потому что СССР в настоящее время находится именно в этом состоянии. Если ты решил и считаешь, искренне считаешь, что ты гражданин Российской Федерации, ты должен быть уверен, что документ, который это подтверждает, у тебя есть, должен понимать, Ответственность, всю ответственность за недостоверные данные, связанные с гражданством. Нарушение с гражданством относятся к тяжким преступлениям. Измена гражданству своему, находясь на службе в другом государстве, это измена Родины. А в любом государстве. Даже возьмите Конституцию Соединенных Штатов Америки. Там прямо написано, что я готов, принимая гражданство значит, Соединенных Штатов Америки, я готов выступить с оружием против той страны, с которой я прибыл. То есть, каждая страна, принимая в гражданство, понимает, что это защитник ее будущий. И здесь надо определиться. Российская Федерация и СССР – это не одно и то же. Это совершенно разные государства, с разным конституционным строем. Потом, по статусу своему, СССР – это государство, отвечающее всем требованиям этого наименования, а Российской Федерации нет. Российская Федерация, если по праву, это часть территории СССР. Соответственно, она и не может позиционировать как государство. Более того, она зарегистрирована в иностранной юрисдикции, что тоже не характеризует ее как самостоятельное или суверенное государство. Ни для кого не секрет, что процесс перехода или возврата страны в правое поле неизбежен. И назад этот процесс никто повернуть не может. Если же выйти за рамки права, как это сделала Российская Федерация, она ведь вышла из права уже тогда, когда была нарушена Конституция РСФСР, в которой и декларация, кстати, о независимости РСФСР в девяностом году, там было записано, что РСФСР рассматривается как государство в составе СССР. И вот нарушая декларацию, нарушая Конституцию, нарушая Всесоюзный референдум 17 марта, 1991 года руководители РСФСР, так же как КССР, вышли из правового поля. И, соответственно, кто пошел за ними, они тоже вышли из правового поля. Ну а народ оказался также в этом внеправом поле. Возникает такой вопрос. Mm -hmm. Получается, что все граждане страны единовременно оказались преступниками, изменниками Родины. Что вы можете на это сказать? <къем> Совершенно верно. Эта ситуация создана конкретными действиями, конкретной ситуацией именно выхода не только руководителей значит, СССР, ССР, и населения всего, которое населяло все Союзные Республики, включая значит, РСФСР, переименованную потом в РФ уже в неправовом поле. Находясь в неправовом поле, невозможно не совершить преступление. Невозможно. Соответственно, если все находятся под статьей, я имею в виду, нарушение гражданства, что мешает выйти из этой ситуации мирным путем, как говорится, по доброй воле, почему нужно ожидать, когда объявят по телевизору, что вы все нарушители закона и подлежите привлечению к ответственности. То есть дается время. А время нам было дано 10 лет. 10 лет. Значит, как появилась информация о воссоздании органов законных органов власти и управления Советского Союза. Значит, и воссоздали эти органы по законам войны и военного времени офицером вооруженных сил СССР, находящимся под военной присягой Тараскиным Сергеем Вячеславовичем, который первый заявил, что он занимает вакантную должность главнокомандующего вооруженных сил СССР, оставленную Горбачевым Михаилом Сергеевичем, который дезертировал. Значит, не имея, кстати, никаких полномочий оставлять свой пост. И вот этот шаг, и вот этот вот э э э э э подвиг, я бы его да, назвал, он э, говорит о возрождении, о возможности последовать э каждому гражданину за командиром, который поднял знамя страны. Как вы думаете, достаточно времени, 10 лет – чтобы определиться, гражданин я СССР или я гражданин РФ, изучить документы и так далее. Я думаю, достаточно. А вовлечение населения, народа в правовое решение вопроса дает нам возможность избежать решения его значит, вооруженным путем. Это люди, которые подали документы, они освобождаются от этой ответственности. Те люди, которые будут настаивать на своем гражданстве РФ и более того, совершать значит, действия в, во вред гражданам СССР, находясь в полиции, находясь в этом, в, в, на службе приставов, им же придется потом отвечать, на каком основании вы, гражданин СССР, не выйдя из гражданства и незаконно находясь на должности в Российской Федерации, осуществляли вот эти вот действия. Это же усугубляет э, <кх> миру ответственности, да еще по законам войны и военного времени. Поэтому то, что все оказались, как мы говорим, под угрозой применения уголовных, уголовной статьи измена Родины, оно должно сыграть положительную роль. В той части, что население в большей своей части, как законопослушные граждане, поняв о том, что они что-то нарушили, они не будут сопротивляться этому переходу. И, соответственно, этот переход пройдет мирным. В большинстве своем мирным путем. Скажите, пожалуйста, а в чем конкретно должны выражаться действия граждан СССР по защите своей Родины? Как именно он должен ее защищать? Поскольку статья 62 Конституции СССР говорит о том, что защита социалистической Родины является священным долгом, возникает вопрос, а с чем действительно ее защищать? Что я должен брать? Значит, что в руку попало, и значит громить значит, недругов Советского Союза. Нет. Так Тем более у нас же недругов-то нету, по сути дела. Ну, да. у, нас же, у нас же и с той, и с той стороны граждане СССР. Просто да. одни что-то осознали, а другие пока находятся в заблуждении. Нам смысла воевать со своими гражданами нет никакого. Вот в этом случае мы должны понимать, что мы люди грамотные, умеем читать, писать, составлять документы, оформлять, отправлять их по почте. Поэтому работа по защите своей Родины заключается в составлении документов, регистрирующих преступления. Составление документов, которые могут служить основанием для постановки на учет, либо принятия на службу. И вот, касаясь регистрации преступления, значит, разработаны два документа. Первый – это протокол регистрации преступления на территории СССР в военное время на представителя нелегитимных структур для последующей передачи в «Военный трибунал». В этом постановлении расписано, что человек, который позиционирует себя гражданином РФ, должен доказать, что он законно вышел из гражданства СССР. Вот тогда он может говорить о гражданстве Российской Федерации. Если нет, то он, на него должен быть составлен данный протокол, который передается в МВД СССР для передачи в дальнейшем в военный трибунал. Но я вам скажу, что этот документ не является фатальным даже для тех, на кого он составлен, поскольку человек, получив такой протокол, изучив его, убедившись, что он действительно нарушил закон, какие должны быть действия у законопослушного человека. Прекратить преступление? Совершенно верно. Прекратить преступление, изучить свои возможности, как это сделать, посоветоваться. То есть это и есть правовая форма решения этого вопроса. И таким образом, как ее исправить? Можно уволиться с работы. Если ты не увольняешься с работы, встань на учет в СССР и извести о том, что ты продолжаешь работать. Этого достаточно. Никто не требует увольняться с работы. Ты уже соблюдаешь законы СССР и в любой момент в этот переход готов встать на защиту своей Родины на, на том посту, где ты работаешь. И мало того, дело в том, что человек, находясь уже в статусе зарегистрированного гражданина, он точно будет изучать законодательство, будет готовиться, будет готовить людей рядом с собой, извещать их, информировать и вот как раз не допустит вот того, что нам пытаются подготовить, то есть к чему нас толкают, не допустит хаоса. Совершенно верно. Вы как бы дополнили мой значит, ответ. Я лишь подтвержу, что именно так. Задача этих документов, кстати, второй документ – это предостережение, потому что протокол составляется в момент личной, личного контакта подозреваемым. Будь то полицейский, прокурор или там следователь, который нарушает законы СССР. Но если вы не можете встретиться с этим чиновником, то вы посылаете ему предостережение гражданина СССР о недопустимости совершения преступления любым лицом от имени ЭРФ. И в этом предостережении подробно расписывается ситуация в нашей стране. Оно посылается по почте и также фиксируется в МВД, как документ, который известил чиновника, он же гражданин СССР, о совершаемом им преступлении. Таким образом, эти два документа в целях заставить человека или побудить его, этого человека, задуматься и, соответственно, выйти с честью из достаточно сложного положения, в которое они попали. Я хочу добавить, что ни в коем мере как бы составление такого документа не является ни доносом, ни поклепом. То есть это именно имеет целью побудить человека осознать, кто он, и со соизмерять свои действия, с реальной ситуацией, а не с той виртуальной, которую нам навязали. Да, были ошибки, когда любой человек с нечистоплотными мыслями мог честного человека оболгать, написать на него, что он косо глядел куда-то или значит, клеветал на советскую власть, и за это садили. Вот чтобы не было этого, нужно квалифицировать действие человека четко с позиции закона и права. Вот поэтому в протоколе написано одно преступление. Неважно, этот представитель управляющей компании, или банка, или полиции, там, или администрации, или кто. Все они, все они, как граждане СССР, нарушили закон о гражданстве СССР, находясь на службе в другом государстве, на, долж, на должностях, причем не оформив и гражданство даже Российской Федерации. Потому что, согласно фз 62 31 мая 2002 года, статья 41.1 и 41.2 из этих статей вытекает, что гражданин СССР никогда не может быть, признан гражданином Российской Федерации. Он может быть только носителем паспорта, лицом без гражданства, либо иностранным гражданином, который должен здесь проживать по документу вид на жительство. То есть я так понял, что выбрано именно самое тяжкое из преступлений, которое не требует серьезных доказательств. То есть если человек представляется гражданином РФ, значит, он изменник Родины. Значит, соответственно, не надо очень тщательно доказывать его вину. То есть она очевидна. Поэтому все более мелкие преступления, они как бы поглощаются этим самым, самым большим, самым тяжким. Вы верно подметили, совершить тяжкое преступление опасно для любого человека. И эта опасность, она должна здесь сыграть во благо. Человек должен бояться чего-то. И самое страшное у нас – это измена Родины всегда было, И это должно сыграть, опять же, я повторяю, положительную роль в части более быстрого и острого осознания, насколько вероятность велика попасть под эту статью. А, соответственно, это должно сыграть роль для того, чтобы человек быстрее перешел в правое поле. Вот его основная задача. Нет задачи всех посадить по этой статье и, не дай бог, там применить еще и высшую меру. Ни в коем случае. То есть основная цель этого протокола – это заставить человека задуматься. Прежде всего, остановиться и понять, где виртуальная реальность, а где настоящая. Совершенно верно. А скажите, пожалуйста, в какие органы из воссозданных в правовом поле СССР может обратиться гражданин? который желают исполнить свой долг по защите Родины? Ну, мы с этого начинали. Я упомянул значит, единую систему регистрацион... государственных регистрационных палат СССР. Вот. С ними можно ознакомиться на официальном сайте правительства СССР, так же, как и с реквизитами Главного управления кадров Союза СССР, куда подаются документы для зачисления на службу в органы власти управления Союза ССР. Этот простой шаг подача документов освобождает человека от ответственности нарушение статьи 62 Конституции СССР. То есть человек этими конкретными действиями, то есть подачей документов и постановкой на учет, заявил о своей готовности служить Родине. И, соответственно, к нему претензий со стороны советской власти и власти, которая будет установлена на основании Конституции СССР, не будет. То есть он таким образом себя реабилитирует за это тяхчайшее преступление? Совершенно верно. Поскольку перемены намечаются, как это уже видно, из текущей международной обстановки, не только на территории СССР, а во всем мире, Соответственно, здесь уместно напомнить, что территория это охватывает ограниченную грамотой Александра Филипповича Македонского значит, от 324 года до нашей эры. Дело в том, что эта территория выше 36-й параллели до Северного полюса, это практически все северное полушарие, на котором... И как раз и планируется установить вот эту э, диктатуру права, я бы так сказал. Почему? Потому что эта территория, она передавалась по документу конкретному. Соответственно, она в правовом поле, э, в праве быть заявлена всем э, ее истинным хозяином или представителем э, истинного хозяина. Соответственно, на этой территории будет введена, введены новые финансовые инструменты. Я не буду говорить конкретно и подробно, потому что это не моя цель сегодня. Тем не менее, обмолвлюсь о таком инструменте, как страхование жизни гражданина СССР в сумму 14 миллиардов 868 миллионов советских рублей. Для чего вводится вот такой, такая сумма? Ну, во-первых, коренных жителей на земле катастрофически становится все меньше и меньше. И есть подозрение, что и вся политика на земле проводится именно с целью уничтожения вот этой категории людей, коренных жителей, истотных народов. Почему? А потому что они наследники. Наследники территории, наследники находящихся на них богатств созданных за века сокровищ и так далее. И складывается картина, как этим народам восстановить свое право управлять, владеть тем, что им передано по конам, по документам. Поэтому э, вот этот документ, э, как страхование, жизни, э, страхование э, жизни гражданина СССР, в данном случае, он позволяет остановить вот этот вот геноцид коренных народов. Э, ведь если человек застрахован на 14 миллиардов, любое повреждение его здоровью, э, его жизни будет рассчитываться, вернее, ущерб от этого по вот этой страху. Данный сертификат позволяет достаточно быстро и эффективно остановить геноцид советского народа, являющегося как раз вот тем наследником всех тех богатств, которые нам достались и принадлежат с прежних веков. И вот в части этого сертификата, какую роль он играет в отношении «человек-гражданин», «человек-гражданин» и «государство», которое он сдает. Дело в том, что такой документ был выписан, нужно, чтобы было правовое государство. А у нас его не было последние как минимум 400 лет. Решением или волеизъявлением народов СССР на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года Такое государство, единственное, единственное в мире, появилось. Это обновленный Союз Советских Социалистических Республик. И он позволяет выдать такой документ. Касаясь сертификата утраты жизни стоимостью 14 миллиардов 868 миллионов советских рублей, следует отметить, что данный документ может выдаваться только правовым государством. А правовых государств сейчас на планете Земля-то их и нет, кроме одного, которое создано 17 марта 1991 года на Всенародном Вече. Этим Всенародным Вече, или его еще называют всенародный референдум по сохранению обновленного СССР, и образовано, вот это, первое на планете правовое государство. Соответственно, оно может выдать и правовой документ, который уже никем оспорен быть не может. В данном случае речь идет об этом сертификате. Он дает полную защиту человека от любого, не только на его жизнь, и на его здоровье и любые его права. И вот представим себе, что э, гражданин СССР, находясь в РФ, нанес ущерб экономический Советскому Союзу, разрушив завод или продав его, или промотав деньги. Как он будет отдавать долг? И может ли он его отдать, если он вернется в правовое поле? В правом поле с ним уже будет спрос. И оказывается, что да, Такая возможность есть. Значит, если вы нанесли экономический ущерб и погасили его, то у вас никаких значит, претензий от Советского Союза быть не может. Соответственно, сумма, которая не хватит в вашем сертификате, может быть использована та часть, которая находится в сертификатах ваших ближайших родственников или дальних. И таким образом проблема решается. То есть, говоря, если Родина дает своему сыну или своей дочери сертификат, инструмент для погашения долга, это означает, возьми, сынок, деньги и погаси долг перед Родиной, матерью. Я думаю, что такой подход, он э, откроет многим глаза на то, где его Родина. Сегодня имеются все инструменты, а также возможности для того, чтобы человек не только вернулся в правое поле, то есть зарегистрировался в своем родном отечестве и государстве, получил значит, назначение на должность и исполнял там свой служебный долг. Но у нас есть возможность и далее развиваться как самим, так и способствовать процветанию нашей Родины. Ведь никогда еще в истории человечества люди не были так близки к тому, чтобы наконец-то все ресурсы Земли были распределены между людьми по справедливости. А именно это позволяет включить в общественный прогресс, в общее развитие потенциал людей, где каждый будет работать не по принуждению, не из-за нехватки денег или отсутствия каких-либо возможностей, а у него будут все привилегии, хозяина этой земли. Его не нужно контролировать, он контролировать должен сам всех, кто не является, значит, хозяином этой земли. Поэтому речь в данном случае идет, чтобы хозяева пришли на эту землю, установили здесь порядок, контроль и обеспечили себе и своим потомкам процветание и развитие на долгие тысячелетия. Благодарю, Петр Владимирович. Спасибо. Всем здравия. До свидания.